Помню как в детстве простывший весь в соплях <смех> прибегал к бабушке и она меня лечила народным средством от насморка, которое сто процентов помогало. Это алоэ вера или алоэ настоящее. Также данное растение помогает от многих кожных заболеваний монтит, ожоги многие-многие другие. Есть несколько возможностей, как достать сок. Да, нам нужен именно сок данного растения. Ну, один из способов, можно просто листочек <coughs> отрезать. Взять <да>, обычную <coughs> чеснокодавилку, ну или использовать подобное что-то для того, чтобы достать сок. И выдавить теперь берем шприц У меня тут уже немножко есть и данный сок собираем такой зелененький цвет вот. очень хорошо собирается теперь вот полный шприц получился Хорошее средство, закапываю в нос, не вызывает никакого раздражения, мягенькое. Так как соколой это натуральное средство, то, конечно же, оно может да, испортиться, если хранить его при комнатной температуре. Поэтому, если не воспользуетесь им за один раз, то лучше, конечно же, убрать в холодильник его, чтобы он не испортился. Пользуйтесь натуральными средствами, да, так как они полезны так как это делали наши бабушки, да, прабабушки. А, вам, конечно, желаю не болеть. Ну и всего хорошего. Подписывайтесь на мой канал в Яндекс.Зене. Ну и до скорой встречи.